Как все же купить, заказать поясную сумку? Очень просто. В нашем интернет-магазине. Сударыня сумка. Сумки здесь. Можно сделать заказ непосредственно там. Либо пишите здесь. Телефон указан. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Инстаграм. Вконтакте. Одноклассники. И удобные для вас мессенджеры. Подключенные. Соцсети. Пишите, звоните. Сумка поясная. Подписывайтесь, чтобы узнать первые о наших поступлениях. Сумка может быть как мужская, так и женская. Размер у нее, я напишу в описании ниже. Цвета в наличии, смотрите, красивый серый. Классический черный. Деним. Есть еще серебро. Подписчикам канала скидка 10%. Покажу на черный, более классический вариант. Очень классный подклад. Настолько качественно сделаны сумки. Смотрите. Показываю на камеру. Подклад прям плотный. Удобный большой вход. Надежные металлические молнии. Два кармана. Длинная стропа ремень, бывает стропа ремень очень тоненькая, она прям сворачивается при носке. Здесь же нету вариант, здесь стропа очень плотная, показываю на камеру, она не хлипкая. Она выполнена из качественного материала. Длина ручки в данной модели регулируется и фиксируется вот здесь фиксатором. Размер объекта, на который закреплена эта сумка, я имею в виду наш размер женский, либо мужской, может быть очень большим. Смотрите, какой размер у меня. Можно очень большой объем обхватить. Носим сумки по-разному. Понятно, кто то вокруг тела, кто-то вот так. Кому как удобно, кому как угодно. Цена сумки 800 рублей.